Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я делаю пышный цветок на повязку для маленькой принцессы. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы мне понадобилось 4 метра 66 сантиметров ленты из органцы, ее ширина 2,5 сантиметра, 44 сантиметра ленты кружева. Затем эластичной ленты или резиночки, если у вас есть такая красивая резиночка. И я беру длину 36 сантиметров. Затем я буду использовать серединку. Как ее сделать у меня есть мастер-класс. И я оставлю ссылку или внизу инфобоксе вы можете посмотреть или вот здесь вверху по подсказке также нужна будет иголка с ниткой зажигалка пинцет и клеевой пистолет итак из ленты Ширина этой ленты 2,5 сантиметра, я уже сказала. Я буду нарезать пары э, отрезков. Длина каждого отрезка 14, 14 сантиметров. Я складываю ленту, вы видите, как пополам. Потом разрезаю по сгибу и отрезаю ленту по краю верхнего отрезка. И на один цветок. Мне нужно нарезать 12 пар. И еще мне нужны будут отрезки длиной в 13 сантиметров. И таких пар мне нужно будет 5. Теперь из больших отрезков я делаю лепестки для первого и второго слоя цветка. Складываю эти отрезки пополам и нужно срезать уголок. Отступаю от сгиба 15 миллиметров и срезаю не доходя до уголка сгиба. Оставляю примерно 3-4 миллиметра делаю для того чтобы потом лепесток здесь не расклеился оплавляю срез и у меня получается вот такая деталь теперь с левой стороны я буду подворачивать края отворачиваю от себя вниз и второй отрезок от себя вниз Внизу уголки совпадают, и я их закрепляю огнем. С одной стороны и с другой стороны. Вот что получается. Теперь с правой стороны подворачиваю от себя один край ленты и второй. Совмещаю уголочки и оплавляю их. Вот что получилось. Теперь правый конец я буду накладывать на левый. Внизу уголки у меня совпали. Совпали срезы и край ленты с одной стороны и с другой стороны. И теперь уголок нужно срезать. Я обрабатываю огнем и лепесток готов объемный и очень легкий и я делаю 6 лепестков для первого слоя цветка и 6 лепестков для второго слоя Теперь будем собирать первый слой, здесь я накладываю лепесток на лепесток и заход этот делаю в один сантиметр. И таким образом пришиваю все шесть лепестков. Теперь соединяю в кольцо. Нитку стягиваю туго, а лепестки равномерно распределяю. Теперь я буду собирать лепестки второго слоя и здесь я буду ориентироваться на центр лепестка. Вот этот заход уже примерно около двух сантиметров. Опять ориентируюсь на центр и прошиваю. Такая сборка дает возможность сделать диаметр второго слоя цветка меньшим по диаметру. Собираю в кольцо и туго стягиваю нить. Вот такие две детали у нас есть. Теперь из отрезков длиной 13 сантиметров я делаю 5 лепестков для верхнего слоя. Точно так же складываю пополам, срезаю уголок, оплавляю, точно так подворачиваю края лент. складываю край на край теперь я распрямляю вот эти лепестки и срезаю немножко выше чем в первом случае то есть сам лепесток получается короче по высоте а собирать я их буду так как лепестки второго слоя то есть ориентируясь на центр Теперь соединяю в кольцо. Теперь эту деталь нужно вывернуть. Вот, а нитку туго стянуть. Теперь я сделаю бантик, который будет имитировать листики. Здесь я использую горячий клей. Если нет у вас горячего пистолета, можно использовать любой другой клей полимерный и прозрачный. Либо вообще просто взять иголку с ниткой и сшить детали между собой. Делаю вот такой самый простой, самый элементарный бантик. Теперь я приклею резиночку. А вместо склеивания закрою полосочкой кружева. Длина половиной сантиметров Здесь широко я обрежу. И приклею. Вот так. Теперь соберу цветок. И начинаю приклеивание серединки вот так я приклеила а теперь мне нужно чтобы лепестки были так немножечко вверх смотрели для этого я наношу клей по боковой части причем клей не жалею и поднимаю лепесточки и они приклеиваются так как мне нужно смотрят вверх лепестки И получается такой полураскрытый бутончик ну а дальше соединяю слои между собой приклеиваю ну, в шахматном порядке лепесточки должны смотреться перекрывать пустоты где есть и таким образом цветок выглядит воздушно и пышно. Ну вот, цветок готов. Летний аксессуар украсит маленькую принцессу. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. С Вами была Ирина. До новых встреч!